посмотрим, что у нас там. А, на что жалуемся-то? Ничего, ну, доктор. Только голова и горло. Голова и горло, говоришь, да? Так. Танечка, а у нас там что? Доктор, а что, с нами может случиться что-то страшное? Ну, если бы... Простуды и грипп были такими страшными заболеваниями. На земле давным-давно остались бы только звери. И пауки! Да, и пауки. Так, давайте-ка выпьем волшебного лекарства. И раза в день после еды по столовой ложке Ложечку себе оставлю ага. Хорошо, а потом к вам, да? И потом ко мне на осмотр угу. Спасибо, доктор Спасибо, Спасибо, доктор Благодарить будете потом, когда голоса снова звонкими будут До свидания До свидания, доктор да. До свидания Он вот такой интересный, на волшебника похож Ага, и А пол как я Откуда ты знаешь? Не знаю. Показалось А по-моему, он очень смелый и храбрый Ты видел, какие у него глаза? <свес> Обыкновенные глаза Да ничего ты не понимаешь в людях О, Вот очень ты много понимаешь <свес> <свес> да, Ну-ка, тихо Ну что это такое? Опять ссоритесь Вы слышали, что доктор сказал? Закрывайте глазки и спать Вот И температура, кажется, падает ну вот и все. Спите. Мам, почитай нам что-нибудь перед столом. Но вы же не уснете. Мы Уснем, обещаем. обещаем. Ой, ну хорошо, только Об обещаем. обещаем. Ладно, тогда слушайте. Давным-давно, когда все звери на земле умели разговаривать на человеческом языке... Будь все -все? здоров. все все-все! Жил добрый-придобрый, милый-примилый доктор, и звали его Айболит! Ножки, он опять побежит по дорожке. И создавай боли, не беда, подавай-ка его сюда. Я пищу ему новые ножки, он опять побежит по дорожке. Ладно, ну, ладно, побегу, вашим детям помогу же вы живете на горе или в болоте? Мы живем на Занцебаре в Калахе. Попо, лим по С ними, с больными, моими зверями леса. И рядом бегемотики схватились Wohn ett. за животики, У них у бегемотиков животики болят. ой, И тут же страусята плечет от поросята, А жалко, жалко, жалко бедный страусят. И корень нефтерит у них, И оста и бронхит туди, И голова болит и них И корушка болит Они лежат и бредят Ну что же он Зубастая акула, зубастая акула На солнышке лежит, на солнышке лежит А у моих малюток, у бедных акулят Уже двенадцать суток зубки болят, зубки болят И вылекнута плечик у бедного. Субтитры сделал Come no.